Это снова Клэш-Рояль. Снова Клэш-Рояль, понимаете? Снова Клэш-Рояль. Я, как видите, дошел до первого Искателя. Да. Причем самое странное, мне что то не выпадают вот эти карты. Да если с этими... Которые 14 Это лад, мне не 14 короля. Почему мне не выпадают вот эти громовержицы, дровосеки? Бабкины, ведьмы и так далее. Ладно, сегодня мы будем играть в это. Показывайте чак, подготовьте бутик. Подтвердите лайк, подписка, колокольчик, круто на новое видео на канале Кинечер. Против меня уже играет 12 чел. Я имею в виду 12-й король. У него. У него, как видим, того, микроскопический мозг, потому что у него голем, который легко дыфает. Видимо ему по барабану. Блин. Вс, от Голя мы избавились. Блин, он еще и двое удвоил. Кланы не дошли бы. Главное, не дошли. Не дойди, не дойди, не дойди, не дойди, не дойди. Блин. Тут урод меня побудил на это. Ладно. Собственно... <смех> Ой, дебил! Играть с големом не умеет, а мне еще дизы ставит. Потому что он лох. Что даже заморозка не остановила моих вот этих бомжей. Лан, записывай, кстати, того, 22.16, то есть в 8 вечера. <звук> Хорошо. А, он лаву скинул. Вот гад. Кстати, мне интересно, откуда у него эли элик? Ой-ой-ой, это плохо дело. Плохо дело. Так от основной проблемы избавились. Точнее, не избавились. Вот это за законтрит. Блин, мне вынесли одну башню. Ну ладно. Чё, думаешь, снова крутой, что ли? Как ты... Как ты вот эти год вот будешь контрить? Так, армию скелетиков, мне тут поставить. Куда? Короче, делаем вот так вот. Видим, что у него микроскопический мозг. А, клона нельзя клонировать. Логично. Хорошо, у него достаточно хорошие клоны. Тут не отменять того факта, что он лох. Клона на клона. Интересно. Он не умеет играть. На примере этой колоды вы видите, он не просто не умеет играть. И не то, что я не могу ему противостоять, а из-за того, что он просто ничтожество. Без этой колоды никто, он таким образом и подавится. А есть колода, которая застройщик. И вс ⁇ а это колодец капут. Как видите, один корабль минус. Что? Ладно, не важно. Короче, ну, короче, я сейчас свой колоду просрал. Давайте пойдем еще раз, зимбой. Ну, короче, продолжаем бой. Ты, кстати, это что, записываешь? Хотя, как ты это сможешь сделать? Блин, стенобои. Докручивается. <свист> <свист> <свист> Хорошо. Попробовать дефать это. Ля какой гад. Давай, давай, давай, дача, ну, красава. Красава. Так, уже 6 минут идет, Хорошо. Я сделаю вот так. Краски чем будет дефать. <клыш> На примере вы видите микроскопический мозг. Ой, извините, я кого-то оскорбил. Я кого-то оскорбил. Почему? Интересно. Нормально так тряхануло. Больно, конечно, было. Но терпимо. Так, все меня начали обсуждать. Интересно. Чё, успокойся. Понимаешь, что уже всё... Ну все, я, короче, выиграл челика. Хе-хе. <связывая> <связывая> Лан, всем за просмотр. Все, де все действия, которые были нужны, я сказал в самом начале. Давайте пока, всем и мира.